Всем привет, с вами Макс Риск, хэштег 2, на канале Макс Риск, зуба. Смотрите, как мы помним, что прошлой серии, сучка, в будет 500, было 550 кубков. Подождите, то есть это минусы, я думаю, это плюс. Кэмон! Ну все. так у вас там был, вроде бы лари. Ну вообще не знаю, если вы поставили лайк, подписались на канал, то забудьте там с удочком, можете переметать. Я не заметил, я на... просто так вот, нажал, лишь бы нажать. А что? Возможно, там будет новый бравлер. Ага, да сейчас. Почему зуба мне не дают бравлеров ну, Почему зуба не хочет мне умножить там хоть нового ну, персонажа? А? Вот что я буду делать? Что мне записывать? Кстати, да. Пишите свои мнения, комментариях, Сейчас будем качать баком такой ролик обычный. Но ну, а что же делать, если зуба не хочет мне давать там какие-то интересные э, бравлеры, персонажи не дает мне? вот если бы дал то было бы побольше роликов поэтому все вопросы к зубе почему зуба не дают мне э, право или как там не дает мне больше персонажей вот почему зуба не дают мне больше персонажей? а кто такой блин лагает отстань может такой хитрый нам да? блин здесь да ладно отступаем да, в общем, кому там жалко, меня, ставьте лайк, все. Да, пошлите сюда вот. Вообще, зачем ставить лайк? Потому что мы спасаем мир тем самым, то, что мы снимаем. <с> вот так вот. А как это будет происходить, через год вы все увидите на этом канале. Да, кстати, это же Макс Риск, это тот канал. Вау, классно. Послушай, упа, на куда пошел? Я знаю, что э, тигр боится <смех> да боится бака сейчас будем спасать мир только нужно только тут переодеться немножко давай подредимся как человек паук там все такое вот так и спрячемся все давай. все отлично и так итак, и так лук поставить вы не знаю вот так все беспалевно. ...э, точнее, хэштег 3 из-за того, что я устала да, и прошла такая ошибка. В общем, сейчас открою сундучок, у вас там выпало что-то непонятное. Ну ладно, сейчас узнаем. О, самое интересное. сообщением Уже лично сообщение написали? А ну-ка посмотрим. Так, так, так. Ничего, значит, да? Блин, ну почему? Это кликбейт, это нечестно. Новая версия игры. а Новая версия игры, подожди. 2.0 уже новая версия игры? Куда на YouTube, что ли? Ну ладно, посмотрю немножко. Я в шоке, куда? Стопэ, Чей канал? Так, сейчас знаем, чей канал сначала. А, ваш канал. Ух ты, я не знал, что у вас новый ролик. Давай посмотрим. Так, еще пауза такая будет. А, что не делаем вообще? Что? Угу, как будто, ну понятненько. Друзья, я просто офигел с этого видео. Они такую анимацию делают. Я не знаю, сколько они делали ее. Блин, они что показали мне? Я так еще в интернете там, что еще нашел. Там такое присматривался, так на будущее. Друзья, мне просто еще мешает везде закопить, что происходит с этим миром. Во-первых, все дорого. ну, зашел посмотрел там в интернете. Во-вторых, вы не поставил лайк и не подписались на канал. Давайте открываем сундучок, и вас это эта упадет. то что у меня прям вам руки. Золотой сундучок, это вам намек. Мне писали в комментариях, открывай золотые сундучки, и у тебя там выпадает новый персонаж. Вот он. Три, 2, один, давай Дону. нет блин. <coughs> значит, я так вот посмотрел ваш видеоролик, позаздрил, да, значит? Вау, у вас прикольный монтаж зуба. 2.0. А. Что за приколы? Не пойму. Я че я из меня? вот. Сундучок. Во-первых пропал. Во-вторых видеоролик. в все дорого. по четвертых мне мешает. Что за прикол, а? Что неудачный день вышел? У меня четыре ошибки. Ну общие ошибки в жизнях. Что это за намеки такие? Четыре намека. Вау. Это не намеки, там были некоторые не, нам... не намеки, так что ладно. Так, ну ладно, уже интересно общаться. молния там куча монтажа, музыка красивая, всё, да, да, да, конечно. да. Это... Может, даже я могу так сделать? Просто прямо сейчас напиши, пожалуйста, в комментариях, я смогу сделать такую прикольную э, анимацию. Какую анимацию? Там музыку. И всё. Посмотрим, да, прокачаем тебя на 8 ранг 8 левел. Также у тебя открывается новый слой, как я знаю. А, тебе все норм там да. Ну пошли. Прокатаем катки, я буду в шоке. Из-за этой обновы. Что же мне делать теперь, а? С каналом. Они реально крутые стали. В общем, круг пробежим, да? Как по-моему. Давайте. Челлендж круг пробежим. Все. Некоторые плачут. Ой. Да, у нас такой круг челлендж выполнять будем на тысячу кубков и можно пособирать, да, почему бы нет? В чем суть теперь, да, какая там? Теперь в чем суть? Да кто его знает? Да, вот это не умеет монтаж делать. Возможно, там несколько игроков делают этот монтаж, несколько там разработчиков. А нас тут только я и возможно нет Не, ну только пока месть я. И кто-то мантаж не помогал мне это все делать, да, и жалко очень. Блин, ну отстань, я тут, значит, думаю. Отвали, отвали, мелкие. Тише, тише, уходи отсюда. Блин, ну что делать? Значит, я хотел подумать. Отстань, бел! Отстань! Да, уходим, уходим, уходим, я достал это все дело. Бегом, бегом, бегом. Я вижу, тут замогонись. Вот хитрец. Я и так могу спасти без тебя в Да, это, конечно, шо, конечно, не было. Я думаю, это будет легкотням выживать в мире, но, оказывается, нет. Та пошел ты вон. Я не знаю, откуда он пришел. Ч такой дерзкий, а? Дерзким, вообще дерзким. лари за мной Что за Я не хочу тебя за бомбы Все. Пошел вон, я не знаю, как у меня преследуют. что за приколы? Отвали, мелкие. Блин, ну как это работает? Я понял, я понял. Отвали, мелкие. Ну почему? Ну почему не спасать нужно мир? Отвали, пожалуй. Блин, это испытание проходить. Пошел вон, Лев. Лев, пошел вон. Чё за приколы? Два на одного, вы что прикалываетесь? Что с миром случилось? Все ночью было на... Подожди, Тима? Тима, что за приколы? А? Лали и Джей Тима. Так нечестно, зуба, что ты прикалывайся надо мной? А? Два против всех. Два против, один, один, один, один. В общем, что же делать теперь, да, нужно? Да, такой, я обиделся отвернулся. Смотрите ролики на всех каналах, подстраивайся, что-то придумать. А, у есть идея. Хорошо, что мы, их, кстати, ютуберы. Там могут давать нам акции. Ох ты, муть я прокачать, но мне не хватает монеты на какие-то бренды. Это тоже хоть не будет как-то веселить, чем всегда расстраивать. вай пошлите еще раз. Что-то по этому поговорим. Да, просто шок, я расстроен теперь. О, сколько игроков, что издеваетесь над мной? ⁇ -мо ⁇ что приколы. Пять игроков в одном месте. Вот это самая главная ошибка по игре зуба самое главное все пришли ко мне как по мне на 2-3 секунды ты отшли что я значит, хочу спасти мир а ты мне не даешь в общем кто хочешь вместе со мной спасать мир то в личном сообщении э, что ты ч ⁇ вырубил мою ну ч ⁇ за приколы. явно сам не справлюсь с этим миром да я уже заметил там миллион долларов покупать нужно на какой-то завод в рекомендации так заметил все ну и также интересовался, за что там столько фраз, таких миллион, миллион, да, не, не долларов, наверное, потом там, 20 как минимум, чтобы купить хоть дом. Тоже шок был. Но это не суть ролика, так что брестики все больше не будут Обнова, суть ролика обнова, значит, пошел вот что за приколы, значит, все, все, не хочу к тейти идея для видеоролика у меня есть. Блин, ну где почему за мной ходит? Пошел вон. Идея ролика есть, так что смотрите, конечно, с удовольствием. Так и знаю, что Джей там, он умеет. Я пошел к себе пока. Хитрый да? Хитрый, такой вот. Вообще у меня нет слов с этой обновы Она просто не добила до конце концов, что. Если ролики не будут там тоже не такие монтажи, то их тоже не будет смотреть. То я конечно, их так не так уж и много смотрят. Ну, буквально там бывает 10, 50 просмотров, редко 50. А чтобы официально на YouTube стать, да, чтобы у вас зубам сказал, хороший ты, все-таки вам, мы вам не кинем страйк там все такое нормально ты. Только нужно только от вроде 500 просмотров, а у нас только нету, да, это самое плохое. И поэтому никто. Просто, как и вы, кстати, да. Просто снимаем видеоролики на YouTube. У нас один видеоролик вышел в топ, за 700 просмотров даже 1000, вас, возможно, брал. Так, как получить кристаллы? Да, возможно, вам это нравится. Так что я могу записывать еще такие подобные ролики. Хоть как выкрутиться, как-то занять хоть это местечко. А потом уже что-то делать. Не, ну у нас есть ссылочка на описание на Рис, там Roblox, но... То уходит, то приходит, лучше зову буду стримить. Ну там Roblox лет для... по фанам поиграть, да? Пошло вон, подожди, я начал снимаю прикол. А ты такой грязный, такой хитрый. Ах ты такой хитрый, подожди. Я даже не отдохнул. Подожди, стой. В общем, пишите свое мнение в комментариях. Что мне делать на YouTube? Вот что? Что он снимает, да, прикольно? Но кто мне тогда будет смотреть? Пять человек? Вы что, издеваетесь надо мной? Там некоторые боты, наверное, накручены или не накручены. Ну, кто его знает? Не, на YouTube накручу когда-то мне там. Бота, который в комментариях не писали. Это твой бот отвечает. Это бот отвечает. Это нестоящий кролик такой. Я такой. Что за прикол? не понял там вроде бы один человек нет чувака нету так лисица ищет не ищу. в общем я в шоке, так что не мешай лисица я не выйду он там скорее всего а уже топ-2 занимаем хорошо так сейчас он будет та там он значит ну все ну ладно в общем да это знак это знак друзья что нужно с кем записывать что нужно нужно на YouTube записывать, нужно вам давать ролики. вообще общем, жду ответа. Лично сообщение. Пишите, если вы хотите вместе со мной засняться. Там Discord, контакты, все дело. Канстаграмм, ну, конечно, редко скажу. Но есть время. Всем пока.